Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Делаю новое видео. Очень рада, что созрела для него тема. Опять же, делаем видео по поводу ком компании Ивраши, по поводу э, продукции Ивраши, качества продукции Ивраши. Но сейчас э, разговор будет касаться не качества, а наоборот денег, то есть цены за продукцию. Я недавно... Э, мне попадались видео, я недавно увидела видео одной девушки, зовут ее Светлана, которая до сих пор э, не может договориться с Евроше по поводу возврата денег. Значит, в чем стояло дело? Светлана, еще раз объясняю, Если ли там какие-то узхмылки услышишь, или -то услышали, еще что-то? Нет, просто это обычная реакция. Я действительно считаю, что твое видео очень-очень нужное видео, Хорошо, что я увидела это видео, поэтому прошу, пожалуйста, не обижаться на это видео. И это тебе видеоответ в моем видео. Ну, а другая часть уже будет посвящена тому, что я бы, допустим, хотела бы сказать своим слушателям, либо где-то показать, что Евроше не настолько уж прямо такая раскрученная и настолько незаменимая компания, что у нее просто совершенно нету никаких альтернатив. Альтернативы у Евроше есть, но однозначно, что качество весьма неплохое. Но Евроше – это группа масс-маркета, которая имеет очень хороший маркетинговый план. Я вначале делала ошибку, потому что э, я быстро заказывала вот лишь бы что, а бы что, мне очень хотелось, допустим, получить в подарок часы за 500 рублей. Но ну, объясните мне, ну зачем мне в подарок от Евроше часы за 500 рублей, когда я в подарок могу получить духи, допустим, их пар, их, их парфюм стоимостью в 3000, в 3000 рублей. В общем, это была очень глупая, в общем-то, какая-то такая, поэтому я очень обиделась на Евроше, не стала заказывать, больше два года, наверное, я с ними вообще не имела контакта никаких, они мне, даже перестали присылать свои предложения, в этих предложениях я тоже увидела, что девочки, если там есть предложение, что ну ах, вот плюс 50 и так далее, девочки, никаких плюс 50 у них никогда не бывает, может быть плюс 50 у них будет тогда, когда они предлагают что-то за одну цену, вот тогда действительно будет 50. Но если вы видите, что там помаду, тушь, там еще что-то вам предлагают за плюс пятьдесят, никогда максимальные враче делают скидки плюс 30, минус 30%. процентов. Двадцать пять-тридцать процентов. Больше никаких скидок и враши не делают. Вот, все остальное это туфта, и все остальное это маркетинговые уловки. Я здесь специально поставила, в общем-то, ту продукцию, которую я когда-то покупала, которая нравится, которую раскусила, которую. И вот рядом со мной стоит продукция, которая вполне можно, может составить альтернативу, но я буду показывать ее по ходу действия. А сейчас видеоответ Светлане. Светлана, у нее была такая ситуация. Значит, она решила зарегистрироваться на сайте кэшбэков. Ну, их этих возвратных сайтов сейчас очень много, там купоны. И так далее но дело в том что девочки допустим я по собственному опыту увидела но не по собственному опыту а просто общаясь с людьми спрашивая читая смотря потому что в основном это это я называю таких людей как интернет-фанаты, то есть те, которые фанатично покупают что-то в интернет-магазинах. Понимаете? И им абсолютно все. Вот Рядом это будет то же самое. Покупаться, вот иди, купи, и там точно такая же будет цена. Нет, все равно надо купить в интернете. Вот я такая крутая, я в интернете покупаю. Ну, наверное, это может быть часть психического заболевания. Я так считаю, что это люди достаточно неадекватные. Потому что и ситуация у них поэтому в этом случае возникает тоже достаточно неадекватная. Достат сейчас Светлана, это к себе не относится. Сейчас я расскажу о том, что Светлана решила зарегистрироваться на этом сайте и решила вернуть себе час денег заказа «Ивроше». Значит, много ну, вы все знаете, что регистрируясь на сайте, вы получаете промокод, там купон какой-то, и дальше вы, используя этот промокод, вы, вы покупаете продукцию «Ивроше». Ну, в данном, случае, в данном случае продукцию вот этой фирмы. Значит, смотрите, давайте разберем и в результате. В результате ее попросили 100%, 100 заплатить за заказ. Это раз. А во-вторых, за заказ ей пришлось платить курьеру, который доставил ей посылку. То есть она дважды оплатила свой заказ, потом стала с ними переписываться. В общем, они ей до сих пор мутят голову, и никто не собирается ей возвращать вторую стоимость, оплаченную за заказ. То есть у нее получилось не, не дешевле на 125 рублей, а в два раза дороже она купила эту посылку. Посылка стоит 2 тысячи, она заплатила еще две тысячи. Вот, Светлана, ни в коем случае это не смешки. А дело в том, что у нас сейчас тоже открылся, у меня сейчас открылся тоже интернет-магазин. Мы уже существуем месяц, и вот нам поступает предложение на почту от кэш-сайтов. Кэш То есть, пожалуйста, регистрируйтесь, мы вот тут такие крутые мы будем вам возвращать, значит, кэшбэки делать. Ну, я уже научена, в общем-то, такими ситуациями. И мы ответили, естественно, особенно тут вот почему-то попалось это видео Светланы. Светлана, спасибо тебе за такое видео. Девочки, вообще в интернет-обращение, если кто-то попадает вот в такие ситуации... Какие-то группы ситуации, какие-то вот с интернет-магазинами, делайте обязательно видео, потому что я как-то вот насколько я уверилась, что вот э, интернет-магазин Вижен, интернет и интернет-магазин Евроше, они как-то себе ни разу не, не, ну, ни разу не попадали, и ни разу... это был первый случай, когда я слышала, что Евроше вдруг вот затормозил вот эту выплату. Но с другой стороны, давайте сейчас в финансах я немножко разбираюсь, в общем-то, если я торговала на фондовой бирже, поэтому я могу понять, в чем дело. И, в общем-то, я разговаривала с девочками, я сделала определенные выводы. Ну, вот смотрите, допустим, берем пример вашей семьи. Вы в вашей семье планируете бюджет. У вас есть обязательные траты, допустим, это все ваши ЖКХ, это какие-то кредиты, какие-то аренды, то ну, это не обязательно, но если вы в аренде или еще там что-то, если вы платите за квартиру, то это будет ваш обязательный платеж, потому что не платят за квартиру, допустим, больше не будете, вам не разрешат жить в этой квартире. Ну, хозяева разные бывают, ну, мы, допустим, будем решим так. Вот, а какие-то обязательные траты, и у вас остаются деньги, которые вы можете потратить на еду, конечно, обязательные траты на еду, конечно, вы же не оставите себя голодными, в вот дело того, что будете покупать продукцию в какая продукция и врача будет на голодный желудок, понятно. Вот, и, ну, представьте, что вот, и вот кто-то приходит, и говорит, слушай, ну, мы сделаем так. Вот, ты же оставляешь вот деньги, вот, какие-то себе на обязательные траты, все. Я вот в твоей семье, вот ты будешь, мы с тобой заключаем деньги, вот твои деньги будут проходить через меня, я вот захочу, я вот тебе верну, мы тебе будем возвращать, а потом не будем возвращать. Деньги-то все равно левые, как правило, все вот эти перекупщики, они никогда не хотят возвращать деньги, там есть свои моменты и свои нюансы, я не хочу в них внедряться. Девочки, ну представьте, между вами, в вашей семье, между вашими деньгами вашей семьи становится кто-то третий говорит слушай ты вот плати через меня я вот буду купать а эти потом буду возвращать ну ладно потом и вы в результате выжили спокойно у вас деньги приходят вы тратите а тот вдруг у вас начинается катавася но вот объясните тому же и враше вот смотрите две мои покупки были сделаны я описывала посмотрите пожалуйста как правильно делать покупки один и как правильно делать покупки два я покупала две покупки уже по-умному. По-умному, как правильно делать покупки. И у меня первая умная посылка стоила 5550, а я заплатила за нее 1500. А вторая умная посылка стоила 6360, а я заплатила за нее 2000. Девчонки, объясните, пожалуйста, какой еще кэшбэк вам нужен, извините меня. Вы получаете чистые французские парфюм и все за 680 рублей в общей сложности. И вы еще хотите 125 рублей вернуть. Девчонки, жадные платят дважды. но это, ну, это может быть к тебе, вот ты захотела вернуть эти деньги, а в результате... Вот ты сама просто подумаешь, что вот кто-то третий внедряется в вашу семью и говорит, что вот я буду тоже участвовать в расчетах вашей семьи, я тебе буду возвращать. И этот третий возвращает, не возвращает, и в результате думаешь, на кой черт мне это нужно? Платила я одна и буду платить. Так вот, объясните мне, зачем нужно интернет-магазинам влезать вот во все вот эти еще левые, они и так делают хорошие скидки. Там просто этот интернет-маркетинг, интернет -маркетинг, надо понять. Когда я, конечно, заказывала тогда, что мне в подарок часы за 500 рублей шли, а потом мне, видишь, неизвестный подарок, а потом мне прислали вот эту толстовку. Ну, правда, я ее ношу, да, действительно, она мне подошла. Но вот девчонки показывают, там какие-то пледы пришли. Девчонки, да это убожество, это уебище. Извините за мат, но это действительно так. Потому что это совершенно, да, ткани совершенно не стоящие абсолютно, даже ХБ ткань бывает такая, от которой глаз не отвести, а бывает такая, что плеваться будешь. Понимаете, вот эти покрывальцы, все, да я в метро кэшенкерри пойду, и я куплю действительно тоже покрывальца из такой же синтетической ткани, так от него глаз не отвести. Оно, правда, будет действительно чуть подороже стоить. Но это действительно будет красивая вещь, а вам же присылают полную туфту, девчонки, и вы покупаетесь на эту гадость. В общем, Светлана, конечно, мне очень жалко, но я думаю, ты поняла, Светлана, потому что интернет-магазину совершенно не нужен кто-то третий в расчеты между ними, потому что ты не знаешь тех подводных камней, которые там выступают между ними, между этими магазинами, потому что эти кэшбэк-сайты, они тоже пытаются обмануть, они тоже пытаются нагреть эти интернет-магазины. И вы знаете, интернет магазин думать, слушай, да на кой нам нужна такая клиентка, которая, мало того, что мы ей хорошую уступку делаем, только она нам еще, как говорится, проблем прибавляет. Естественно, она не просто попытается от а тебя избавиться. Вот, допустим, Светлана, я чувствую, что когда я стала делать вот такие заказы в Роше, я просто чувствую, что с каждым разом мне идут все больше и больше и больше на уступки. Но я думаю, что тебе вот со временем, когда увидит, что ты вот так вот кэшбэк-сервисы пытаешься вести, тебе будут идти меньшие на уступки в результате тебе в скором времени перестанут приходить письма. Хотя, может быть, они и не будут терять тебя как клиента. Но в любом случае программа лояльности и лояльности у них к тебе наверняка однозначно есть. У нас есть интернет-магазин. Сейчас, девочки, я могу сказать, у нас есть черные списки. Есть черные списки тех, кого мы блокируем и заказ от кого мы просто не примем. Вот, мы извинимся, вернем деньги, но разговаривать с этими людьми мы не будем. Да, к сожалению, в интернете уже такие появляются. Вот, мошенничество сейчас очень много. Благодаря нашему Владимиру Владимировичу у нас стала социальная система с, двойным, с двойной моралью, то есть говорят, у нас одно, а дело совершенно другое. Но это не Владимир Владимирович виноват, а это виновато то, что он работает с КГБ, а КГБшники, они все двуличные. Поэтому ждать чего-то нормального от присутствия КГБшника во главе государства, потому что однозначно, что за ним кто-то стоит, потому что сам КГБшник не может такие вещи творить, понимаете, ну сильно. Потому что президент, он тоже наемная личность, он тоже наемный работник, он тоже на кого-то работает, как и Обама, как и все, как и тот же Трамп. Они все наемные, потому что должность президента страны, она тоже относится к первому, к квадрант квадранту денежного потока Оберта Киосаки. Она тоже относится к, к сайту, ну, квадранту Эмплойя. Рабочий, он тоже работе, он тоже получает, ну правда зарплата, конечно, там в миллиардах миллионах исчисляется. И ворочает он не двумя-тремя рублями, а уже двумя-тремя миллионами, это для него карманные деньги. Вот, поэтому здесь именно надо сначала, Светлана, вся, вся твоя беда в том что э, вы, вот молодые, понимаете, вы считаете так, что вы можете надурить кого угодно, с вашей стороны это будет здорово. А когда вы сами попадаете в ту же самую ловушку, которую пытались уготовить другому, я, Светлана, не, не говорю конкретно о тебе. вот Я говорю просто конкретно о вас, молодых, о том, как вы себя ведете. Вы ставите во всех магазинах. Ой, да-да-да, я сейчас клиента пойду обрабатывать. То есть, понимаете, в ваших глазах уже ложь светится. Понимаете, девчонки? Мне просто вас очень жаль, потому что... А когда вы сами попадаете вот в такую жопу, извините за выражение, ну, два раза, конечно, неблаговидно я слово применила, вот тогда вы очень сильно расстраиваетесь. Светлана, тебе нужно сделать хороший урок из этого. Ты умница, что ты сделала такое видео. Потому что это очень полезно. Нам пришло заявление от этого сайта кэшбэк, нам предложили, что мы будем участвовать в этих, этих промах, купонах и так далее. Светланочка, спасибо тебе за видео, мы отказались. Мы работаем всего лишь месяц, но, поверь, у нас уже есть клиенты, которых мы обслуживать не будем. И у меня большое желание продавать кое-какую продукцию и в Роше, но всю продукцию я продавать не буду. Допустим, какую продукцию продавать и в Роше не буду, я не буду продавать их крема. Вот эти крема, которые в баночках, которые там вот красно-белым, оранжевый, там и так далее, я не буду продавать. Что такое Ивраше, Девочки, Ивраше это французская чистая линия. Вот у нас есть чистая линия, и вот Ивраше это тоже чистая линия. Вы знаете, я сейчас вот попробовала чистую линию, я сейчас покажу, вот здесь у меня стоит. Смотрите, сколько чистой линии. Вот я тебе сегодня сделала подарок и купила себе вот эту вот серию идеальной кожи. Она уже практически выходит, э, сходит у них с конвейера с линией, и я просто не могу ее купить нигде больше. Вот «Фабрика свободы». Но «Чистую линию» очень люблю, и вот очень мне понравились крема чистой линии». Девчонки, Но платить за крем 1500 или 100, максимум 200 рублей, девчонки, ну, мне кажется, это вот как-то как-то чуть-чуть дешевле получается. Вам не кажется? Я, допустим, попробовала сейчас, вот у меня здесь должен стоять, вот я себе купила вот этот крем. Вот эта серия у них только вышла. Я купила вот такой вот крем. Купила именно его, купила именно 45. Почему? Потому что я не знала, что мне покупать. А все крема стоили 137. Именно вот эта 45 серия, она стоила 90. Я купила ее. И вы знаете, что вот этот крем, все, я буду теперь покупать постоянно. Почему? Потому что я получила от него тот эффект, который мне нравится. Вот этот крем что он из себя представляет, который мне нравится, великолепный эффект, и вообще я просто поражена, я даже покупала черный жемчуг, нет, с черным жемчугом пока больше дел иметь не буду, мне очень понравилась чистая линия, значительно больше. Вот, а вот ночной крем вот этой 45 линии я покупать больше не буду, эффекта такого нету, вот никакой подтяжки там и всего прочего он не оказывает, но просто вот как бы я бы не сказала, что, а вот, вот этот 45 дневной я буду покупать, обратите внимание, он дает совершенно уникальный эффект, кожа выглядит ну, просто класс, просто великолепная кожа. Вот. И еще раз, просто поставила здесь э, кое-какую продукцию, я ее не выставляла, я не показывала ее. Но вот, допустим, вот этот вот флакончик с вот этой водой бамбук, мне очень нравится, девчонки, мне нравится запах. Я поехала сразу, как понюхала, поехала, со мной такого никогда не было, я поехала в магазин и сразу этот бамбук купила. Вот, э, в том прошлом видео я делала по поводу, как раз вот это место, где я рассказывала по поводу вот этого вот, к сожалению, я взяла, э, взяла свой смартфончик и закрыла динамик, и там вообще практически ничего не слышно. Так вот, вот эту штуку мы даже будем продавать и будем покупать. Девчонки, я действительно посмотрела по всем э, мицеллярным водам и все прочее. Ну, то, что она стоит 660 рублей, конечно, но это совершенно охренительная цена. Я могу сказать так, почему еще не будем продавать кремы и в Раши? Девочки, там совершенно завышенная цена. И в Раша и чистая линия абсолютно одинаковые крема. Абсолютно. Я пробовала их белый крем «Глобал Global «Глобал age, Global age вот это вот девчонки, ну туфта. Вот точно такая же, как вот вот этой серии чистой линии, что я показывала, «45» только ночной. Вот ну, то же самое, ничего, абсолютно ничего. А вот от вот этого дневного кожа становится, ну вот тот эффект. Ну просто надо посмотреть и надо увидеть. Вот, э, немножко хочу рассказать про вот эту вот, э, все-таки про вот эту красоту, потому что не получилось у меня там, сейчас вот беру ее, показываю сверху, а вот, э, вот этот флакончик, значит, это мне пришел в подарок, и, увидите, тут очень удобная крышечка. Ночью. она вот так вот снимается, без а него можно выливать просто-напросто на руку, на ладонь, и все. Но когда выливаешь на ладонь, гораздо экономнее, чем значит, от чистой линии сюда подходят распылители, девчонки, поэтому не глумите голову покупать распылители специально у Евроше. Там везде завышенная продукция, извините, ну, покупать, ну сколько там, 200-300 рублей за этот распылитель, да пожалуйста, купите за 100 рублей с распылителем чистую линию и попользуйтесь хорошей продукцией и распылителем будет там совершенно стандартные флакон они подходят вот я пользовалась очень даже хорошо. И у меня очень хорошо подошел распылитель от сухого масла вот сюда. Но дело в том, что он просто будет коротенький. Ну, сверху попользуйтесь. Но я потом посмотрела, с распылителем гораздо больше уходит. Неизвестно куда, то, что вы распыляете, это все летит вокруг. Чем вы нальете на руку и вот это все используете. Короче, вот эта мицеллярная вода как-то вот... А, почему я ее оценила? У меня был крем «Эвелин» мезотерапия мне очень великолепно делала мою кожу все но дело в том что на втором на третьем использовании начал очень сильно сушить 160 рублей у меня они не лишние и я прекрасно понимала что хочу допользовать но даже страшно было пробовать у черного жемчуга есть специальный тоник он с гиалуроновой кислотой розового цвета все его прекрасно знают вот в купе с этим тоником они мне так высушили кожу что я перепугалась насмерть а вот с вот этой мицеллярной водой я допользовала этот крем совершенно спокойно, больше сказала, конечно, покупать его не буду. Ну, девчонки, мы же не знаем, как поведет себя крем на нашей коже. А вот ночной тут, ну, но я тоже пользовала, то есть я сначала обрабатывала кожу вот, этим, вот этой вот штукой. В ней содержатся три вида чая, потом ромашка и роза. И вода, розовая вода, от розы Поэтому совершенно шикарная вещь Вот очень хорошо дело И вы знаете, когда он высыхал, после него я пользовалась мезотерапией Прекрасно, ничего не сушила Я совершенно спокойно допользовала и благополучно выкинула уже пустые тюбики Больше покупать не буду, но у меня ничего не пропало А наоборот, я для себя открыла кое-какой продукт, который мне в будущем очень пригодится И в нашем интернет-магазине тоже пригодится вот, что еще мне э, у, у, у Ив очень понравилось. Девчонки, мне очень понравилось вот это вот, э, вот это вот, э, как его? Блеск для губ, секси по-моему, сейчас он в другой форме выпускается, но я раньше его заказывала, и мне даже скидку на него дали, то есть он там стоил 700 рублей в магазине, 500 на сайте, мне его за 400 отдают теперь. Вот этот тон очень красивый, и вот смотрите, вот мне не понравился вот этот тон, но я его использовала, потому что я его отдаю. Полностью вот всю зиму я использовала, и использовала, и использовала, пользовала куда только в каждый след использовала. В магазин, на прогулку с собакой и так далее. Холодно было, чтобы губы не обветривались. Он великолепно держится на губах, он тут с логотипом хорошо закрывается, он не высыхает. И вы знаете, что, ну, классно. А вот сейчас вот я подготовила лицо и сделала, сейчас вот я сижу, накрашена губы именно вот этим вот. И вы знаете, я поменяла свое мнение по поводу него. Очень красиво смотрится цвет. Просто когда-то не накрашенное лицо не готово, немножко подтонировала лицо, губы, все. И когда сверху этого всего нанесла вот этот цвет красивый, получилось очень красиво. Я еще сегодня в шобе, так и в новой шапочке там, так новое сочетание было. И, в общем, очень хорошо мне понравилось. Дальше, девочки, вот их крема. Крем Риш, ну это старая версия, теперь у них а, крем Риш вот в такой версии, только цвет, конечно, не зеленый, а тоже, а, что из себя представляет вот этот крем Риш, он представляет из себя а, пипеточку, очень удобно, вот, вот это им и, и вратши молодцы. Ничего не могу сказать. Исключительно удобная форма, потому что я, допустим, буду сюда жидкие крема, есть такие жидкие крема, буду сюда наливать и буду с удовольствием пользоваться. Вот, ничего особенного в этом эликсере нет. Здесь основное вещество это алоэ. Так вот, я сегодня купила себе крем. Вот такой вот. Вот такой вот крем, ну, баночка точно такая же, я не буду вытаскивать, я ее не раскрывала еще, вот, э, точно такая же баночка, так вот, тут тоже земляника и алоэ, и здесь тоже алоэ, ну, понимаете, но тут действительно какая-то, видимо, использована технология, потому что вот эта штука, девчонки, я вам очень рекомендую, она очень классно идет на тональные крема, я использую его только на тональные крема. Не использую его вообще. Вот у меня тональный крем черного жемчуга. Вы знаете, этому тональному крему больше 10 лет, девчонки. Серьезно, кроме шуток. Я сегодня сделаю эксперимент. Думаю, дай попробую. Девочки, он мне так классно сделал кожу и макияж. Я накрасила, сделала новую шапку, шубу, вот все это вот. Ну так красиво смотрелось на меня сегодня, так пялились баба, где бы я ни была. Ну просто не то слово. Очень классно, очень хорошо, очень здорово. Под шубу вообще сегодня смотрелась, как кукла. И вот я сейчас даже вот не хочу. Дело в том, что тональный крем черного жемчуга он обладает даже какими-то вот, типа типу крема ББ. Надо вот найти. Я у, у, у, у линии купила опять идеальную кожу. Вот сегодня сделала себе подарок 8 марта. Идеальная кожа. Дело в том, что он сходит уже. Вот эта серия, она сходит с продажи. И вот я себе купила вот эту идеальную кожу, я попробую. Я попробую, что это за ББ-крема, потому что очень классно, очень красиво, действительно, 10 в одном, но ну, я поняла примерно, что они из себя представляют, поэтому вот я очень довольна вот этим вот, вот этими кремами. И еще купила Аквакрем, тоже идеальная кожа, она с мати... эта штука с матирующим эффектом, а я люблю матирующий эффект. И в чистой линии я совершенно не сомневаюсь. Вот поднимаю чистую линию. Опять же, девчонки, я их больше только в одном месте теперь нахожу. Я их больше нигде не вижу. Поэтому я и купила. Значит, ну, по поводу эликсира. Вот здесь мы сказали, почему я его взяла, почему я его поставила. Вот здесь вот, вон, вот в такой упаковочке. Но у меня еще реактиватор молодости. А сейчас они уже интенсификатор молодости. называют. девчонки, одно другому не мешают, Но ну, может быть, там алоэ, а в интенсификаторе может быть что-то другое. Там просто надо взять тюбик и почитать, что конкретно. Здесь я расшифровывала э, латинские названия составы и поняла, что тут основной состав это алоэ, а алоэ у меня растет на, на балконе, вернее, и на балконе. И так у нас алоэ очень хорошо у меня растет, и я его, э, он у меня как паук. На все окно располучился, и я беру одну лапку его, допустим, срезаю один листик и вот мажусь именно этим листиком. Он немножко, правда, подсушивает, но ничего страшного, зато это натуральный алой, никуда не денешься. Ну вот, что я хотела сказать по поводу кремов Риш. Я не стала на эти крема Риш, они очень дорогие, полторы тысячи один крем. Вот, я решила только одно, что я очень... Вот это масло, кстати, я покупала, вот за то, что я мужа подписала, я получила это масло в подарок. Вот, я нисколько не пожалела, потому что, допустим, вот это масло, я использовала маску, значит, я покупала крем «Вечер свободы», крем «Янтарь свободы» и крем «Люкс». Девчонки, крем «Люкс» содержит минеральную основу. Я вам очень рекомендую хотя бы в неделю раз этим кремом пользоваться. Вот, и я вот эти три крема выдавливала на ладонь, сверху наливала, наливала, но вот здесь форма не очень удобная, потому что видите, как он откручивается, пипеточки здесь нету. Просто наливать. Но я вот эту штучку, конечно, оставлю, потому что я здесь могу в этой арабской лавке масло македонии купить. Но чего бы мне не купить, там и рафинированные, и не рафинированные есть. Поэтому вот я так подумал, подумал, может быть, куплю. Поэтому поставила вот эту штучку здесь, для того, чтобы вы поняли, что немножко они изменили интерфейс и правильно сделали, что внешность, конечно, очень удобство. Это очень удобная форма выпуска. И вот, чтобы я заказала к 8 марта, так это действительно нужно два вот этих масла заказать, там 30 масл вместе. И вы знаете, вы добавляете, ну, по крайней мере... В тот же, если вам очень хочется, допустим, в тот же крем вы добавили, но я, допустим, вот в этот крем, только ночным я сейчас пользуюсь, я хочу его допользовать и выкинуть баночку. Я добавила масло на роли. Вы можете вот в этот крем добавить вот этого, и прекрасно чистая линии плюс вот этот крем, вот вам будет крем -ариш. Девчонки, ничего тут особенно сверхъестественного нету. Вот, поэтому я рекомендую вам просто-напросто не заниматься глупостями, а так кое-что, конечно, у... и в Рашей можно покупать, но кое-что совершенно не стоит. Дальше, вот я специально поставила здесь вот эту штуку. Сейчас опять уже внешность поменяли, вот этого тюбика. Девчонки обладают великолепным жиросжигающим эффектом. Великолепно. У меня даже организм э, бунтовал против этого жиросжигателя, потому что ну, у меня есть кое-какие проблемы там, с эндокринной системой и все прочее. Поэтому вот организм не хотел, чтобы у него жир жиросжигался, и поэтому он бунтовал после этого. Но вообще моделирует форму тела отлично, придает отлично два в одном, отлично пользоваться после бани на распаренную кожу, он великолепно, дает эффект и действительно уменьшает на чем я почувствовал не очень растолстели руки я растолстела одинаково и я популярные у, у меня не налезали ни одни мои кольца все только на пятый палец у меня размер 16 по 17 был ну 17 самый большой был я взяла несколько раз обрабатывала руки вот этим черным женщинам антицелюлитным ну что вы думаете у меня руки похудели он убрал мне вот эти руки. Но потом, правда, опять гормональная система набросила, набросила жира, конечно, на руки. Но в любом случае я знаю, как с этим справиться. Вот дальше, дальше что можно еще заменить? Значит, не обязательно покупать у ВиВраши вот это антицеллюлитно за 800-900 рублей, девчонки, вот эта штука стоит на ну, максимум 150, ну 170, 180, ну даже не 200. Ну в 10 раз дешевле, не знаю, конечно, смотрите сами. Вот. Дальше. Вот идут лосьоны, лосьоны после бритья. Это мужские лосьоны. Я могу сказать так, что вот этими лосьонами, один в фабрике Свобода, другой в чистой линии, вот этими лосьонами пользуюсь как я, так и мой муж. Вот этот пахнет настолько здорово, и там настолько такое количество трав, что мой муж его вот бережет, там капли осталось, его купить мы уже больше не можем, не выпускают. Ну, в любом случае, мы его в магазинах не видим. А вот этот лосьон, изумительно, знаете, чем? Он делает кожу хладкой-хладкой. Обалденно. Вы знаете, вот я просто на лице не пробовала, но на руках пробовала. Теперь надо попробовать на лице. А мужа сказала, у него лоб очень сильно гладкий, прямо как у того бульдога. Я говорю, слушай, обрабатывай и не только то, где место, где ты мылся, но обрабатывай еще. И вы знаете, действительно, есть эффект, действительно, ну, извините, это 130, это это тоже сто рублей стоит. 116 здесь 150, допустим. Ну, да, где-то вот так вот. Ну так это ж не пятьсот, не семьсот рублей за мужские все вот эти прибомбасы. Вот, поэтому, поэтому я не считаю нужным. Дальше я очень люблю мыло. Вот вот это мыло, я специально его убрала, потому что оно было запаковано просто в слюду. То есть и вообще даже не считают нужным свои как, какое-то мыло просто э, упаковать. И вот посмотрите, вот мыло чистой линии. Вот у чистой линии такой красивый бум -бумчик. вот И здесь вот ну, такой изумительный листик, вот такой чудненький листик. Единственное мыло, которое мне понравилось у евраша это мыло Макадония. Вот я сейчас делаю я сейчас распакую. Вот в таком виде у меня хранится это мыло. Я начала этим мылом, вот самое первое, когда я начала возвращать голову, о, в себе волосы, я начала этим мылом мыть волосы. Вот. И вот именно вот это мыло я почему держу в пакете? Оно обалденно пахнет, я обладею от этого запаха, но пахнет просто классно. Вот. Вообще мыло, конечно, это классно, но вот это мыло, конечно, не сравнить, это уже второй флакончик, это уже второй листик, и я его не тороплюсь для интимной гигиены, чтобы не было, особенно летом, когда все плеет, когда кругом, вот когда придешь, допустим, все вспотевшее, натертое, все, вот не знаешь... Намылился вот этим мыльцем, немножко полежал, там, немножко пощипала, и ты забыл. Не надо ничего, никаких кремов, ничего не надо. Вот. Значит, вот это мыло тоже. Ну, я считаю, конечно, что мыло классное. Хоть оно стоит 500 рублей, но на него стоит обратить внимание, если кто-то там и может. Вообще серия э, традиций хамама мне очень понравилась. Вот это от скраба. Мне очень пошел крем для тела, тоже кл классный очень крем для тела. но опять же, и в Роше даже не собирается э, как-то... Э, обычно какой-то пластиковый тюбик с какими-то же станками. В общем, некрасивая упаковка, абсолютно неэстетичная. Ну, так вот поставить, чтобы... Вот я люблю, чтобы были упаковочки. Но вот это мыло, это вообще полный отпад. Ну, как вот мыло находится... Оно у меня уже, правда, очень долго лежит. Но вот для вот этого мыла, по крайней мере, есть вот такая штучка. вот А вот это мыло я держала, вот в... у меня есть там еще одна коробочка, а, от вот этих вот у меня есть коробочка. И я это мыло держу в коробочке, но сейчас я его просто домыливаю. Вот. Но это, ну это совершенно не эстетично, просто в следу было запаковано, там ах мыло с оливковым маслом, ну и черт с ним, что с оливковым маслом, ну и какая разница мне. Посмотрите, как им неудобно пользоваться, какое оно некрасивое. Огромный кусок, и что будет дальше? А вот эта красота, она прямо в руки просится. Так что, ну вот, делаю. И выводы, в общем-то. Так, это вот традиции хамама Значит, это очень удобный распылитель. Сейчас у меня здесь спиртовой раствор с розой. А, не знаю, зачем его выпускали, зачем такой раствор. Ну, может быть, для девчонок, у кого проблемная кожа, у меня ее нету, но я думала, что это обыкновенная вода с розовой водой. Но оказался спирт. Ничего страшного. Значит, я просто делаю уколы с этим делом. Иногда просто распыляю себе, и мужу на задницу. Такое вот дело. Вот, что я еще хотела вам показать. Значит, шампунь Евроше, девчонки, вот у меня есть шампунь чистой линии. Это бальзам, но у них есть точно такой же шампунь. Девочки, от него настолько классная, классный эффект моих волос, они им просто объедают с этим шампунем, что я просто поняла, что у меня должен быть как шампунь, так и бальзам. Значит, я не делаю так, что я просто мою шампунем, потом бальзамом. Я этого не делаю. Я могу сделать так, они прекрасно действуют. Я намыливаю шампунем, смываю, конечно, волосы, чтобы они были чистые. Потом беру, наливаю шампуньчика, намыливаю голову полчаса держу на голове. Эффект точно такой же, как от бальзама. Ну, хотите пользоваться бальзамом, пользуйтесь бальзамом, вам никто не запрещает. Дальше у меня э, в связи с гормональными небольшими сдвигами после, дел, после этого дела, у меня, было, у меня возникла проблема, у меня сибарей на одном месте очень сильно, ничего мы с ней сделать не можем, как только шапки начинаешь носить, это сибаре начинает давать себя знать. Ну, вот сейчас я пользовалась маслом для волос, мазовое и то место это, и у меня, значит, масло это не пошло мне, и у меня очень сильные корки там пошли, в общем, сильное воспаление. Муж говорит, ой-ой-ой. Я говорю, ладно, машу, мазь, мазью сенофлан. Вот, а теперь я вам показываю вот этот березовый бальзам и березовый шампунь. Девчонки, вот эта вот вещь прекрасно помогает избавиться от сиборей Причем не обязательно их использовать вместе, вы можете купить просто березовый шампунь. Вы можете понять, вот сегодня я сделала, у меня голова чистая, но мне не надо, я просто намочила голову и выдавила вот этого, вот этой вот красоты. Когда-то я их, по-моему, штук 5 себе закупила, они по 45 рублей были, штук 5 закупила, говорю, чтобы я не мучилась без вот этой, что, без березового бальзама. Это вообще должно быть обязательно. И еще, девочки, я очень хорошо этим березовым бальзамом, я обрабатывала ноги очень хорошо, смазываю очень хорошо, летом очень хорошо у вас будут выглядеть ноги, если вы обработаете вот этим бальзамом. То есть обработаете, дадите высохнуть. Вот, для ног и для лица я его использовала. Я люблю бальзамами для волос, использовать на лицо. Это у меня хобби – пробовать все. Березовый бальзам – это что-то. Девчонки, если вы славянки, если вы не кавказской национальности, если вы… Не потому что, еще раз, читайте книги Левашова. Потому что, если вы кавказской национальности, вам будет идти просто что-то другое. Но не береза. А вот девочкам славянской национальности очень хорошо идет береза. Дегтярный шам... шампунь я пока не покупаю, потому что йогать вообще очень сильно сушит. Но мой муж прекрасно пользуется дегтярным мылом от Невской косметики. Стоит копейки, а эффект просто великолепный. Я тоже им пользовалась, но он очень сильно сушит. Поэтому вот вам, пожалуйста, на находки чистой линии. Мало того, что это еще в связи с тем, что сейчас приходится а, выпускать указ ходить за всеми средствами, чтобы их выписывал врач. Теперь вам ничего выписывать не надо. Вот у вас, пожалуйста, ваша лечебная косметика, так называемая. Вот ваш лечебный. Стоит копейки, потому что все средства для сиборы стоят немеренных денег, очень дорогие. Вот, ну, про, про эти самые я рассказывать не буду. В принципе, наверное, это все, что я вам хотела рассказать. Да, это все. Заказ, наверное, я сейчас делать не планирую никакой, но вот я сейчас занимаюсь усиленно своим интернет-магазином, я написала очень хорошие статьи, вот рекомендую, девчонки, если у кого-то, кто-то ищет копирайтера для интернет-магазина, может быть и такое, и никак не может его найти, пишите, обращайтесь, я вам дам ссылку на того, с кем вы можете иметь. Нам заполняли, нам человек заполняет интернет-магазин, я ужасно довольна этим заполнением и очень очень хорошо, очень хорошо себя чувствует наш интернет магазин великолепно оптимизированные тексты и самое главное по содержанию мне не нужно переписывать что то где то я и сама могу написать но иногда правда действительно бывает некогда вот, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Светлана, мне очень жаль себя, но твое видео оказалось полезным. Мы просто оказались умнее, чем все эти кэшбэк-сайты. И мы не стали с этими сайтами иметь дело. Мы просто от них отвернулись. Они нам не нужны. Может быть, кому-то они нужны, но кому они нужны, тот пусть с ними связывается. Я с ними связываться не хочу. Все, девчонки, я вам все рассказала. Я вам все показала. Светлана, мне очень жаль. Успехов тебе в том, чтобы ты вернула все-таки деньги за покупку. Но больше, конечно, такими глупостями не занимайся. Потому что и в Роше своим клиентам делает очень хорошие скидки. И тебе просто не надо будет. Ради 125 рублей ты потеряла 2000. Самое тоже было такое. Я потеряла вообще практически все. Я чуть было бомжом, не осталось. Я тоже хотела, но я хотела просто единственное, что учиться в ординатуре, Я в ординатуре выучилась, в результате мне отомстили. Вот, и мне как бы закрыли все двери только одно. Теперь только делать свой собственный кабинет и работать в кабинете. Ну, собственно говоря, то, что я и сделала. Это тоже, кстати, вызвало злобу. Хотели на нас, нас там и в суд, и все прочее. А вот еще, что я вам не показала. Значит, мне очень нравится тушь и в Роше. Э, хочу вот девчонки вот кисточка неудобная вот это тушь тушь место париж я вам говорила косметикам по цвету она имеет еще она коричневая но она уже давно расходована использована так вот девчонки вот эту кисточку я беру допустим открываю тушь и Роше, вот сюда окунаю и совершенно спокойно, потому что мне эта кисточка очень нравится. Она меня очень устраивает. Тоже очень хорошо закрывается, она не сохнет, она лежит долго, и вы знаете, я очень хорошо пользуюсь, поэтому вот эти вот кисточки э, я никуда не выкидываю. Мне очень нравится косметика вертопариша НПЦТО, но жарше с ННПЦТО мы больше дел, дел не имеем. Вот с ними отказались люди работать, потому что они вот точно так же, как Светлану обманули, они обманывают людей в поставках, и обман... не знаю, зачем это все нужно делать, мне это просто вот непонятно, если честно, мне совершенно непонятно. И вот еще один, э, тоже вот я купила себе коралловый такой вот, вот, у меня есть оранжевое платье, и я себе купила коралловый блеск, просто вот секси он дает очень хороший блеск, он очень хорошо держится, а я люблю такой вот макияж, который, чтобы вот, ну, чтобы он смотрелся очень ровненько, я не делаю крепливый макияж, хотя красной помады я раньше использовала, но мне очень хорошо шли красные такие в стиле сафари, вернее, не красные, а мне черные в стиле сафари, я носила красную шляпу, у меня великолепное красное пальто было, поэтому я купила ее Раши красную помаду, и сейчас вот она лежит к сожалению без дела и мне ее некуда приткнуть девочки всем спасибо за внимание всем большое большое спасибо светочка спасибо тебе за видео спасибо что благодаря твоему видео мы не совершили большую ошибку всем благополучия и здоровья вот. Так что вот и наши евроше